Ребята, я тут смотрю, мне нереально давать вам челленджи, по типу наберем лайки на видео или че-то типа такого. Ибо это реально жесть. Я только не заходил на YouTube и смотрю, у меня уже 500 лайков. Капец. Но, знаете, я в вас верил в каждого из вас. И еще раз спасибо за подсказки, которые вы мне пишете в личку. Я все проверяю и всем вам отвечаю, тем людям, ну, действительно, которые пишут мне что-нибудь интересное. Ну, и также я читаю ваши догадки на YouTube. Короче, в общем, подумав немного, я решил, что возобновлю активность в своей группе, когда-то давным-давно созданной, и вон вы там сможете посмотреть на ссылочку на эту группу и посмотреть на саму группу. Ну, короче, вы видите ссылочку снизу. Заходите туда, будем общаться, будем писать свои предположения по всем теориям и так далее. А сейчас давайте, наверное, перейдем все же к моим поискам и... Тому, чего я нашел. Я, честно вам скажу, я не смотрю особо русских ютуберов, которые что-то ищут, поскольку я понимаю, что они разжевывают одну и ту же самую тему несколько миллиардов раз. Вот, поэтому я их не смотрю. И если хоть что-нибудь будет похожее с вот этими вот ютуберами, вы уж извините меня, пожалуйста, ничего не воровал и ничего и не буду воровать у русских ютуберов. Еще один раз вам это говорю. В общем, очень интересную штуку я нашел на зарубежных сайтах Reddit. Вы знаете, что такое вообще полнолуние? И что в этот день вообще происходит в нашем мире, в нашем, ну как в нашем мире, на нашей земле, в реальной жизни? Так вот. Один из зарубежных чуваков нашел очень крутую вещь. В лагере, где сидят вот те вот наркоманы-фанатики, ну, помните, которые... ам меня, как бы вам так интереснее и получше сказать. А, я вам лучше покажу это все. Которые верят в НЛО, что их спасет НЛО, где там еще сверху ложка. Ну, короче, НЛО я очень много раз сказал. В общем, в день по там сидит тип на машине. Ну мы, короче, к нему такие подходим и э, немножечко его бортуем. Он такой слазит с этой машины, что-то на нас говорит и начинает идти. Дальше он звонит по телефону и, в общем, послушайте, что он говорит. Ах, да, кстати, это исключительно нужно делать, когда есть полная луна. Слушайте. Вы услышали, да? Он говорит, что пустине будет пати по поводу полнолуния и мол, что про это пати нельзя никому говорить. Но черт возьми, он не говорит, где она будет и что там будет. А, да, вы можете сказать, мол, я маркобес, и что инфа тупая, и что я бы все подставил, мол, он всегда-то говорит? Ну, я вам, короче, отвечу. Хрен вам. Он не говорит всегда такое. В другой день, когда нет полнолуния, он говорит совсем другое. Говорит, говорит, говорит, говорит. Говорит, говорит, говорит. Я уже заговорился, правда? Вот. Посмотрите видео, чем он вообще говорит. Так, да, кстати, вы могли бы мне сказать, как и ты дурной, почему ты не пошел с ним? Я вам отвечу. Он никуда нас не приводит, вообще никуда. Он просто тупо бродит по кругу и все. Все? Это все, что он делает? Ну ладно. Вы, я уверен на сто скажете мне, Нет". Серега, мало инфу. Ты Козлина, ты обещал нам очень крутую инфу. А я такой, хер вам, хер вам. Ха-ха-ха. Есть еще инфу, которую я нарыл в интернете. В общем, все мы знаем э, про тайну горячей лягт, что она существует, типа существует. И все мы знаем про туннель, который находится под горой. И все мы видели эти фонарики. И все мы знаем, что каждый ютубер делал по ним видео, что вот это кморзянка нам нужно найти, нам нужно посчитать, и никто так и не удосужился это посчитать. И сделал это один очень крутой ютубер я его очень обожаю, я даже скину вам ссылку насчет этого видео он все-таки смог расшифровать этот сигнал ну как расшифровать, он смог найти бинарный код если взять, что включенная лампочка это единичка а выключенная это нолик мы получим вот такой вот код но, блин, как его разгадать хрен его знает и если у вас есть возможность расшифровать этот бинарный код или двуичный, не знаю как это правильно называется я вас очень прошу мне помочь потому что я рукожоп. И я вообще без понятия, как это делать. Все ваши догадки я бы попросил написать в группу или же на YouTube. Как вам удобнее, короче. И нет, я не похож ни на одного ютубера, ну, вы знаете, о ком я, который просит постить все ваши догадки в группу. Да? Да, и одна зацепка, которую вы не знали? Но это реально очень, очень, очень важно. Послушайте меня внимательно. На американских форумах, в частности, Reddit, обсуждают, что Трамп спонсировал GTA. И что Трамп есть одним из главных иллюминатов. И он находится в GTA и сам Трамп брался за разработку пасхалки в ГТА, и что Трамп, в конце концов, сам нам выдаст джипак и поможет стать президентом ГТА. Ладно, ребят, я шучу. Меня просто залубали посты о Трампе, так как мне лично барабану, кто президент США, но вы знаете, сколько мемчиков сейчас ходит по поводу придятины? Трамп везде, Трамп, приди, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп, Трамп. Да хоть и Якубович будет президентом этой Америки, мне реально плевать. Ну, я думаю, что и вам плевать, да? А если нет, не хотели бы вы в комментариях написать, типа, что вы думаете по этому бреду и не наблюдали ли вам мемчики про Трампа, а? Огромнейшее спасибо за подписку и вас ждут еще больше видео. Там я знаю, что нужно для того, чтобы увидеть все мои остальные видео, нажать на какой-то колокольчик, Попробуйте нажать. Я без понятия, или вам что-то будет приходить, хрен знает. И да, я больше не буду просить лайков под видео, и вы, вы так быстро справляетесь с этим, что мне приходится тратить все свое свободное время на поиски зацепок и разгадки. И я больше не буду часто у вас такое просить. Хотя нет, попрошу. Ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь от меня нахер, если я так. Ну и также я проверяю все, что вы мне даете. Огромнейшее спасибо вам. Каждый и каждая, кто мне помогает, я не знаю, я вам очень благодарен. В общем, люблю вас, ребятки, действительно люблю. Ждите новое видео. Кстати, я нашел то, что действительно вам понравится. Такой крепоты вы еще не видели. По поводу тайны о горячей лиад. Просто подождите нового видео. Вам обязательно понравится. Никто, действительно вам скажу, никто такое не делал. Все, спасибо.